Что в приоритете? Чтобы хоть кто-нибудь откликнулся. Люди есть. Хороший рекрутер – это человек с ободранной кожей. Как выделяться работодачей? Если брови, так уж брови. В смысле? Мы с ним срослись, смирились. Любрать и обучать. Да, возбуждать, вдохновлять, директировать, как-то реагировать. Сработал там барьер мой не мой если там звезда прибита намертво, как минимизировать риск вы можете потом уже немножечко подолбать вашего руководителя департамента разве тогда мифы относительно поколений на первых трех кандидатах пер мы только разогрелись там многозадачность это плюс или минус на набор не умер в концу испытательного срока почему готовится hr чаром 2020 -го году пропасть Вау! это круто Да. <смех> Татьяна, приветствую вас. Очень рада, что вы согласились быть спикером нашей будущей конференции People Management 6. И в преддверии этой конференции хотелось бы задать вам несколько вопросов, потому что, наверное, вы, как никто другой, знаете, что происходит на рынке соискателей и работодателей. И первый мой вопрос. На что сегодня обращает внимание соискатель? Стабильность компании, зарплата, комфортные условия? Что в приоритете? На самом деле линейной логики не существует и нет возможности сказать, что соискатель руководствуется исключительно одним фактором, когда ищет работу. Мало того, что у нас соискатель не существует как один расклонированный, одинаковый у каждого свои боли и печали, так и по потребностям в новом работодателе каком-то они тоже разнятся. Естественно, на первом месте стоит заработная плата, тут нас ничем не удивить. Дальше, конечно, хорошо, когда есть добросовестность в этой выплаченной зарплате, есть возможность карьерного роста, он, то есть понятная зарплатная история. Дальше мы уже переходим от ситуации, от денег по любви, да, интересен коллектив, интересен руководитель, расположение офиса. Это если мы так приоритеты по нисходящей делаем. И поэтому зачастую возникает ситуация, у нас на сайте очень много людей, которые апгрейдят работу. Не ищут новую, ищут лучшую. И поэтому им важно вот то самое соотношение цена-качество, которое они разыскивают в любой вакансии. Каждый вот свою версию цены качества имеет при себе, и они не всегда совпадают. Сейчас очень многие работодатели жалуются, что дефицит кадров. Так ли это... Или это вымышленный какой-то миф, и люди есть, но просто работодатель не готов предлагать конкурентные рыночные условия? Все сразу. Во-первых, в этом году мы торжественно отмечаем 25-летие ситуации, когда у нас смертность превышает рождаемость. То есть тренд у нас давний, устойчивый. Мы с ним срослись, смирились, и мне кажется, уже где-то перешли некую критическую черту, когда мы слишком быстро вымираем, потому что на прошлый год нам ГОСТ отставил план минус 190 тысяч, мы ушли в минус 233, и это немножечко много, учитывая нашу ситуацию с миграцией. Поэтому людей чисто физически встает меньше, они стареют, и, соответственно, найдя хоть какую-то работу после кризиса, они становятся более переборчивыми. И поэтому мало того, что кандидатов не хватает, так еще и те, которые готовы бросаться на что попало, их с каждым годом почему-то все меньше. И у работодателя двойная проблема. Во-первых, вывесить вакансию, во-вторых, донести ее до целевой аудитории так, чтобы хоть кто-нибудь откликнулся. Как выделяться работодателю для соискателя? Потому что соискатель открывает портал Я и понимает, что каждая, что не компания, самая лучшая, динамично развивающаяся, активная и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как работодателю избежать вот этих ошибок и что бы вы могли посоветовать ему, чтобы оставаться вне конкуренции для соискателя? Мне кажется, важно следовать здравому смыслу и искренности, потому что у нас вот как-то так получается, что как в женской моде у всех если брови, так уж брови, да; если губы, так уж губы; если зубы, так любая лошадь обзавидуется. И в вакансии тоже работодатель норовит вот впихнуть и умные, и красивый, и талантливый, даже там если где-то что-то не соответствует истине. А соискатель уже не верит, да? У нас есть вот две такие идеальные фигуры: это такие псевдо Анджелина Джоли, и псевдо Брэд Питт. Один пишет резюме, второй текст вакансии. И один пока резюме пишет красавчик, да, а второй пока вакансию пишет тоже там розочек на торт не жалеет. И потом в результате у нас происходит взаимное разочарование, потому что один гусар пришел в компанию своей мечты оказалось, показалось, и вторая компания нашла идеального кандидата на собеседование оказалось гетнете. -э. Поэтому вот если компания четко понимает свою целевую аудиторию, не идеального кандидата, а людей, которые реально у них работают сейчас mm -hmm. и кто им нужен. Почему эти люди пришли в компанию? Что их держит в компании? Что заставляет остаться? Тогда вот с этим всем она выходит на рынок, и люди, которые аналогично похожи, конечно, на это отвлекаются. А если говорить вот про тех самых гусаров, да? ходит такое мнение, в основном это западное, да, что этих гусаров с рождения учат высокой самооценки, самоуверенности, и они приходят, себя очень здорово продают на собеседование, но это единственное, что они смогли и потом работодатель очень сильно разочаровывается. Сначала он великолепно очаровался таким кандидатом, а потом разочаровывается. Как не допустить ошибок на входе работодателю с такими соискателями? Мне кажется, существуют две категории гусар. Рядовые гусары и уланы. Одни постарше — это те люди, которые вот профессиональные продавцы себя. Вот То, о чем вы говорили, да? есть люди, которые умеют себя продать. И здесь важно на собеседовании него внимательно слушать. Да? Как правило, такой человек либо говорит «я, я, я», и чем глубже вы уходите в то, что он делал, на реально практические вещи, которые люди, которые это делали, должны знать, а если человек не делал, то он не знает, и вы его на этом ловите. Либо он говорит «мы, мы, мы», и тогда вы пытаетесь понять его кусок пирога. То есть если он украшал собой пейзаж, когда остальные работали, то Если вам такой надо — не вопрос. Если вам надо пахарь, который в это время копает, значит, вам нужен человек, который в совершенстве знает устройство лопаты, ею владеет, чистить умеет, точить умеет, и все вот эти вот нюансы. Да? А глину вы чем копали? Что такое глина? И мы понимаем, человеке человек и лопата знакомы исключительно по Википедии. Поэтому мы говорим вот про такую вещь. Еще у нас есть вторая ситуация — это наши и подростки у которых звезда во лбу у каждого первая. К сожалению, у большинства рекрутеров есть неблагодарная задача а, в той или иной степени мягкости снимать с них розовые очки. Иногда это вина не самих ребенков пап маму, у которых они все единственные, неповторимые, замечательные, великолепные, дальше можно продолжить, и в свою лепту вкладывают вузы, которые иногда, не давая практически нужный рынку знаний, внушают чувство ложной гордости. Вот этот-то диплом откроет двери. В мир лакшари. При этом, когда этот мир лакшари предлагает протестировать не только наличие диплома, но и знаний, соответствующих дипломам, вот тут-то и подвох. И возникает ситуация, когда, к сожалению, дети, получившие диплом, но не получившие знаний, еще об этом не догадываются. И вот тогда они приходят на собеседование, рекрутер, руки, руки по локоть в крови, занимается доставанием из них знаний, навыков, чего-то остального. Вменяемые дети потом понимают. У нас есть ситуация, когда, например, есть бармен там, с двухлетним опытом 2021 -го года, который хочет 22 тысячи, и его 19-летний коллега, который вообще бутылки с трудом различает, но хочет 27. Mm -hmm. да? И тут уже вопрос либо этого довести до здравого смысла, либо брать того и проверять, как он правильно с тех бутылок наливает. Поэтому в каждом конкретном случае есть свои нюансы, но технология где-то такая. Ну, вот эти прекрасные кандидаты выходцы из прекрасных дипломированных вузов, чаще всего приходят к тебе как работодателю и говорят, ну, я как бы две плюс хочу на старте, а на вопрос, а что вы умеете, звучит ответный вопрос в смысле, я к вам пришел, вы меня научите. И это, по сути, реальность, действительная да, реальность. Что делать работодателю? Брать и обучать? Есть два варианта. Вы ответно выкатываете вашему э, новому товарищу э, ваш бизнес-план и бюджет, сколько вы тратите на то, чтобы сделать из него человека. И человек понимает, что он не плюс в компании, а глубокий минус ну, в течение ближайшего полугода. Если он готов с этим смириться и пахать больше папы Карла, и при этом у, у него, как нынче модно говорить, горят глаза и запала хватит, тогда да. Потому что вот, я же говорю, что если есть, есть вот такое вот предварительное заблуждение, а дальше его можно преодолевать — это одна ситуация. Если там звезда прибита намертво, то вы, конечно, можете вложить в него достаточно много, но будьте упоенно ее полировать. Или, или да или нет, тут других альтернатив не бывает. Бывает ситуация, когда человек неправильно понимает себя и свое будущее рабочее место. Вот он приходит к вам и думает, что это, например, ивент агентство и он сразу вспоминает Лас-Вегас, Монако и всякие такие вещи. Это лакшери-сегмент. Он будет бегать с, с iPad, iPhone, Mac Air в последних шмотках от Габаны. И будет круто-нельзя, да и небрежно будет пить брюд по вечерам. А то, что надо будет делать 20 тысяч холодных звонков и бегать с высунутым языком за спикером и заниматься прочими вещами, это как бы ситуация, которая нас не устраивает, и мы ее для себя не прорисовывать. Тогда mm -hmm. просто, может быть, объяснить функционал, и человек поймет, что и как. У нас была ситуация, партнеры рассказывали, когда тоже на event-менеджер приходила девочка, которая была уверена, что она справится со всем. Но беда в том, что на тренинге надо было приносить огромное количество бумажных вот этих раздаточных материалов, стаканчики, все. И поэтому они хотели мальчика, но чтобы понятно было, mm -hmm. никто не умер к концу испытательного срока. Она была уверена, что она сможет, потом когда даже за ней там пытались кулеры носить и все остальное. но вот это вот все она там к серии в очередной раз 3128 листиков вот этой тупой бумажной рутины со слезами спросила да да колешь это будет продолжаться на что и злой руководитель сказал да всю оставшуюся жизнь и девочку наконец попустила Да иногда может быть вот надо как с маленькими детьми которые просятся в лужу да, три раза нельзя, а потом можно, но потом ты в ванне стираешь те штаны, которые в этой луже собственно говоря промокли насквозь. Если вы хотите и можете себе это позволить и понимаете, что иногда вот такая взбучка пойдет на пользу, окей. Если вы понимаете, что ситуация безнадежна, тогда лучше расстаться. Сейчас ходит тоже такая история, что руководители департаментов сами себе набирают людей в команду, потому что это people management в первую очередь, да? но тем не менее первый этап собеседования он проходит через базовый рекрутмент. Да? И зачастую может сработать такой человеческий фактор, что рекрутер не увидел потенциала в этом сотруднике или э, сработал... там барьер мой не мой и не пропустил сотрудника дальше то есть насколько есть действительно вот эта тенденция в стране и как минимизировать риски при двух-трехэтапном прохождении собеседования знаете у меня была любимая фраза но наверное где-то остается но уже не настолько любимая хороший рекрутер это человек с ободранной кожей потому что вам надо так хорошо чувствовать другого человека чтобы вот Ничего не мешало, и вам надо так плотно влезть в его шкуру и быть им на собеседовании, чтобы понять, кем он может быть в вашей компании. У нас есть ситуация, когда рекрутерам это сложно. Это больно, когда ты теряешь себя и влазишь в чужую шкуру. Им проще по техническим скиллам прогонять. Иногда соискатели жалуются на собеседование, когда они не видит глаз рекрутеру. Он весь в анкетах, он весь в тестах и везде. И если вы понимаете, что у вас технический рекрутер, то может быть на каких-то этапах вам проще проводить собеседование вместе. То есть вначале приходит HR, который там полчаса проверяет общую внимательность вменяемость и так далее. Потом буквально минут на 5-10 приходит руководитель, который по контрольным точкам проверяет то, что интересно ему. И дальше уже право вета у обеих сторон, право компромисса, право дискуссии, зависит от того, насколько уровень HR и уровень руководителя совпадают в вопросах привлечения персонала. И таким образом вы не теряете кандидатов. Вы можете дополнительно объяснить HR, потому что иногда бывает ситуация, что на первых трех кандидатах, как говорится, мы только разогрелись, и начали синхронизироваться. И вот тот вот блеск в глазах, который, о котором говорил руководитель, мы наконец-то оцифровали в то, как выглядит это вот на конкретном кандидате. И тогда возникает ситуация, когда вот после того, как притерлись, когда вы давно работаете в компании, вы уже более-менее понимаете, что живчик в исполнении директора по маркетингу, финансового директора и производственника — три разных живчика, которые иногда между собой совсем не совпадают. Да? И каждый вот уровень живчика, его размер, вы уже себе можете представить и вы можете потом уже немножечко подолбать вашего э, руководителя департамента, потому что есть вторая беда. Директор департамента, у которого вот буквально сегодня что, в пятницу, в понедельник, уходит ключевой сотрудник, прибегает к рекрутеру, говорит, «Так, мне нужен срочно второй Вася!» и убегает. Говорит, рекрутер начинает за ним гоняться с криками, «Давай заполним заявку, пасим, поговорим!», Нашел директор, не разворачиваясь даже на полкорпуса, говорит, «Потом, потом, потом да? Вот с этим замечательным техническим заданием рекрутер вступает в бой приводит некую толпу людей почему-то не подходящих под вот то техническое задание, которое состояло из трех междометий, выгребает от директора департамента, что вот что такое, где Вася, где мне ты тут Васю нашла, да? И выясняет, что то, что Васе видел рекрутер и то, что Васе видел его шеф, это два разных Васи. Если у вас нет какого-то листа заявки, бланка, профиля, должности или чего-то, что у вас было прописано, договориться вот на этой нейтральной полосе, как на минном поле, очень сложно. Поэтому если вы успели синхронизироваться до, или если вы понимаете, что рекрутер под вас еще не досинхронизировался, лучше перебдеть, чем не добдеть. К сожалению, если вы чего-то натворили на собеседовании по рынку, это расходится гораздо быстрее, чем если вы все исполнили правильно, и соискатель ушел довольный и даже с отказа. Поэтому. Автоматизация рекрутинга спасет отца демократии. На каких-то механических этапах да, но знаете, я очень скептически отношусь к автоматизации в человеческом бизнесе, потому что у нас вот даже роботы официанты и полностью роботизирован отель в Японии слегка чуть-чуть переделывают, потому что выяснилось, что, например, там храп постояльцев они воспринимали как крики тревоги и начинали их будить и поднимать не свет не зря. Здесь та же самая ситуация, да, как бы мы с водой не выплеснули ребенка. По крайней мере, вот те чат-боты, которые у нас существуют, у меня вызывают одно устойчивое желание закрыть и забыть как страшный сон, но, может быть, для нашего дигитального поколения общение вот с этими чат-ботами будет приятнее и понятнее, чем вот с такими людьми, как мы. Хотя вот иксы — они же человеки-человеки. Я, например, не могу никогда договориться с автоматической системой там, в любой банке и все остальное, я беру живого человека, меня эти боты не понимают, я их тоже, и слава богу. И в этой ситуации, да, какие-то рутинные операции оно отсортирует. С людьми дигитальными договориться лучше, но глобальных проблем оно точно не решит. Развейте тогда мифы относительно поколений, там, X, Y, Z. Да, есть компании, которые абсолютно, их корпоративная культура не принимает людей там условно 30-35+. Но буквально там в предыдущем интервью мы услышали, что самый успешный стартапер это 40+, плюс, ну потому что у него уже есть очень большой бэкграунд, да, за плечами он уже знает, к чему он идет и зачем. Что сейчас с поколениями происходит и насколько эта история вообще... Есть какие-то черты, которые присущи, конечно, разным поколениям, которые их разнят, но все-таки красить всех одной краской я бы не стала, потому что в рамках тех же «зетов» есть народ абсолютно без царя в голове, который вот со смартфоном родился, и со смартфоном и помрет, и есть дети, которые читают, интересуются, пишут, рисуют и более-менее вменяемы, при том, что это одно и то же поколение, которое ну, проще, наверное, загнать в рамки шаблонного восприятия, вот они такие. Точно так же существуют игреки, которые похожи более-менее на типаж игрока, и люди, которые, будучи игроками, на них совершенно не похожи. Есть иксы, которые вот уже там ужас-ужас, да, есть абсолютно молодящиеся. Поэтому, конечно, есть какие-то факторы, потому что все таки время и культура воспитания были более-менее одинаковые, и, и, может быть, на это стоит полагаться, но возводить это вот как в абсолют я бы mm -hmm. не стала. Поэтому понятно, что если мы говорим про смартфоны, да, то с ними, конечно, легче будет обращаться молодежь. Но при всем при этом я знаю огромное количество таких дигитальных старушек, которые там, Инстаграм, богини и все остальное, да, и CMM, для них это вообще не ругательство. Вот, Лиды они генерят так, что нам с вами не снилось. И 15-20-летних девчат и ребят, которые ну ок как пойдет, да, и вот если мы говорим про выхлоп, про результат, иногда вот эти вот формальные какие-то ограничения нам мешают узреть истину. Чем больше мы изначально себе ставим ограничений, тем сложнее нам потом из них выкарабкиваться. Мы сейчас все чаще приходим к такому выводу, что любой руководитель, он по сути является people-менеджер в первую очередь. Какие ключевые три навыка должен развивать сегодня в себе people manager? Знаете, очень сложно это сказать, потому что в разных бизнесах разные бизнес-процессы, разные люди, соответственно, разные какие-то вещи, да? Если про по скиллы говорить? Я просто говорю, что если вы руководите, например, предприятием тяжелого машиностроения, а потом вдруг решите перейти в IT, то вам придется здорово ломать себя через колено, потому что и люди, и традиции, и тенденции разные. Мне нравится одна фраза, которую услышала на заре своей рекрутинговой юности. Приезжала одна известная дама, которая сказала: вы "Знаете". На каждом рабочем месте большая часть работы составляют скучные, неинтересные, рутинные операции, которые повторяются из дня в день и выбешивают каждого первого. И первой, главной и, наверное, единственной задачей каждого руководителя успешно является так завернуть эту работу, чтобы его подчиненный шел с радостью, выполнял в выходку и уходил счастливый. Вот если у человека хватит разных скиллов для разного подразделения, даже внутри компании, маркетолога вдохновляет одно, наладчиков другое. Вот если человек сможет понять, подстроиться и решить вот эту вот проблему, когда его подразделение просто светясь от счастья на 120% выполняет план на Изи, потому что, вау, это круто, да, вот это классно. Как он будет это делать? Молотком, топором, поцелуями, стриптизом на столе. Тут уже как пойдет, да, возбуждать, вдохновлять, директировать, как-то реагировать. В любом случае, мне кажется, три скилла ⁇ это мало. У человека должно быть много ролей, которые он комбинирует в себе, потому что даже в рамках одного подразделения у него будет Z, у него будет X, и все, что хорошо для Z, X, как мертвому припарку. И наоборот, и если он будет уверен, что у него есть три скилла, которыми он все быстренько победит, на самом деле нет. Я не хочу давать вот какие-то условно очень простые схемы. Знаете, это 10 волшебных фраз, которые сделают ваше резюме незабываемым. Кому незабываемым. Да, ну, для рекрутеров это не просто да, коммуникабельный, ответственный и так далее, и так далее. Да, это весь тот трэш. Мне кажется, у человека должен быть достаточно богатый э, ассортимент инструментов, которыми он умеет пользоваться, знает, и который он правильно применяет. И вот тогда он будет понимать, в этой компании, в этой команде я использую эти 3, 5, 7. Будет следующий этап, будет следующий проект. Может быть, что-то из этих скиллов я доберу. Может быть, что-то мне придется открывать себе заново. Поэтому у нас сейчас, ну, помимо довершите, еще есть гибкость. Mm -hmm. И любая организация, живой организм, вы приходите в одну организацию, она либо цветет, либо вянет, либо развивается, либо разрастается, и вы либо меняетесь вместе с ней, либо отстаете. И если вам хватает ассортимента ваших скиллов для того, чтобы перестраиваться, это одна ситуация. А если вы уверены, что вы на этом трехколесном велосипеде всю жизнь проездите, то я вас расстрою уже нет. А многозадачность это плюс или минус в современных реалиях? Знаете, если у вас многозадачность из категорически разных, требующих стопроцентного внимания одновременно задач, это тупик. То есть вас разорвет как копление катина, разрывает хомячка, но при этом всегда есть ситуация, когда у вас есть какая-то рутинная задача. Есть задача, в которую вы погружаетесь, и есть задача, которая, знаете, как варка борща. Бросил мясо — убежал. Оно там буль-буль-буль-буль-буль. В это время в этом картошку почистили, Пришли, ага, нормально. Просаем картошку. То есть задача делается, вы время от времени контролируете, направляете. Mm -hmm. да? То есть, если у вас такой пул задачи серии, вы едете на велотренажере, в это время отвечаете на почту, смотрите кино, распеваете песни басом это одна ситуация. Если вам надо будет одновременно танцевать, ехать на велотренажере, варить борщ, воспитывать детей, и я не знаю, что еще учить английский язык то я не, не буду даже говорить, сколько суток вам понадобится, чтобы посетить фрунзе 51, где профессионалы займутся вашим нравственным здоровьем. То есть если у вас есть разного уровня, разного калибра задачи, которые не требуют одновременного впрыска вот, физических и нервных усилий, вы с этим справитесь. То есть вы будете переключаться, естественно, вы будете терять в продуктивности потому что надо въехать, вы в борщ уже э, свеклу клали или вы туда малиновое варенье шуранули, потому что рядом стоял компот, и что-то пошло не так. Здесь, как бы, та же самая ситуация. Если вы понимаете, что какую-то часть вам просто надо поддерживать, а в какие-то активно вмешиваться, оно нормально, если оно не в противофазе. Если у вас вот букет душистых прерий, тогда ну, пожалейте свое здоровье. При всем этом букете, к чему готовится HR к 2020 году, 2025, вот диапазон 3-5 лет. У ну, жизни станет легче, это точно. Большая дигитализация все равно, знаете. Это вот как с видеофильмами. Вначале у нас влезало там два фильма на одну дискетку, но качество было так себе. Да? Мы улучшили качество, у нас увеличились носители, на которых мы носим фильмы. И нам опять ничего не хватает. Да? У нас возникает ситуация, когда у нас становится автоматизация, у нас огромное количество каналов коммуникации с соискателем, но нам опять не хватает скорости. Потому что если раньше хватало 3-5 резюме, две встречи, для того чтобы найти какого-то не очень опытного, очень красивого специалиста, то есть воронка была такая практически как труба, то сейчас эта воронка напоминает рупор, я не знаю, какого контрабаса, да, саксофона. Вот, для того чтобы эту тубу заполнить, необходимо постоянные усилие. И у нас, к сожалению, есть ситуация, когда вот то, о чем я хочу сказать на форуме, о репутации. Я не очень люблю слово «бренд», потому что у нас сразу начинаются логотипы, какие-то лиды, бюджеты и все остальные вещи, не имеющие отношения вот, к той ценностной сути, которая есть, к тому, с чем ассоциируется компания, и что позволяет либо быть магнитом для кандидатов, либо антимагнитом, да, то есть плюс или минус. И в этом конкретном случае либо HR работает вот на эту репутацию компании, потому что воронка рекрутинга у нас начинается с создания информационного поля, заинтересованности, а потом привлечение. И если HR постоянно работает на опережение, на то, чтобы его соискатели искали вакансии его компании, угу. вот это будет ему в плюс. Иначе это будет бег по кругу за теми кандидатами, которые остались от тех работодателей, которые об этом уже познакомились, позаботились и решили свои проблемы. И тогда выхлоп опять будет минимальный. У нас будет CRM, у нас будет там автоматизация рекрутинга, у нас будут чат-боты, у нас будут ресерчеры, у нас будет всяческая автоматизация и все. И мы все равно будем клеить объявления на фонарях, потому что никто на наши эти дигитальные инструменты не откликнулся. Эти люди ушли к другим компаниям, которые оказались проворнее. То есть так или иначе, получается, правильнее, что нужно сделать на сегодняшний день HR, это заблаговременно думать о собственной репутации, о репутации компании. Системный рекрутинг начинается с репутации работодателя. И мы говорим о том, что иногда вот. Даже какие-то грехи, небольшие рекрутинга, скрадывает та репутация, которая есть. Соискатель может сделать поправку на человеческий фактор, ну, если это уже не совсем такая вот пропасть, потому что вот он надеется, что это вот просто слабое звено, компания в целом сильна. А вот наоборот, очень сложно. У нас возникает ситуация, да, когда вот во время затмения мы говорим о том, что Луна заслоняет Солнце, да, но только в очень редких случаях. Здесь та же самая ситуация. Если HR может там с собой дыры в репутации закрыть, ему это очень дорого будет стоить. И второй вариант, вот когда мы говорим про подбор, у нас иногда есть ощущение, что подбор — это дело самого рекрутера. Mm -hmm. И поэтому там злой ресепшионист, неадекватный руководитель, бухгалтерия, которая не вовремя перечисляет зарплату, охошники, которые компьютер несут третий месяц и так далее. Это как бы не про что, это, ну, как бы корпоративная культура, мы так привыкли. Ты тоже привыкнешь. А человек не хочет привыкать. И у нас уже мало на рынке иксов, которые могли терпеть до последнего, потому что, угу. ну как это испортить резюме и уйти раньше, чем через год, да? Как это вот я на трудовую, да вот стаж прервется на два с половиной дня? Да, и вот какие-то такие вещи, когда люди прогибали себя, чтобы это было хорошо, компании, трудовой резюме и так далее. Нынешнее поколение этим не парится. И те рекрутеры, которые привыкли к тому, что э, руководитель и компания были в позиции «собака сверху», они иногда получают чувство жестокого разочарования. Да? Этот самый гостинг, когда человек вот может позвонить и сказать, типа «ну, в понедельник меня не ждите». Или вы с понедельник узнаете, что у вас нет сотрудника, просто потому что он не пришел. И вот эта вот ситуация, мне кажется, может быть предусмотрена, профилактирована, если уже сейчас мы начинаем делать эту работу все вместе. Согласна. А если мы говорим с вами вот про корпоративную культуру, про работу над репутацией и даже про ценности, которые в некоторых компаниях мы им следуем, а в некоторых компаниях просто декларируем на сайте, да? и тем не менее на практике корпоративная культура это не то, что мы написали на сайте, а то, что люди чаще всего обсуждают в курилке или там… На кофе-брейке. Как здесь правильно продумывать управленцам компании, чтобы репутационный бренд формировался внутренними сотрудниками и правильно выносился месседж вовне? Мне кажется, это вопрос в ценностях. Я тут недавно совершенно случайно смотрела на картинку про то, как в Великобритании заболел мальчик, у него редкое заболевание, ему нужна была редкая группа крови. И фото было очереди из 4000 человек, практически пяти, которые пришли пробовать свою кровь. Пригодится на этом малышу или нет, потому что ему осталось жить три месяца. Люди стояли под дождем часами просто, чтобы какой-то чужой ребенок смог выжить. Как вы думаете, сколько денег им заплатило? Какие корпоративные ценности были написаны на крестных кустах? Это вот здесь. Вы либо подбираете человека, который приходит к вам и как уголечек расцветает, либо вы его активно полили корпоративными ценностями. И у вас скорее всего если компания правильно подобрана, она как часовой механизм, когда шестеренки заходят, проворачиваются, и механизм работает. Иногда бывает видимость. Шестеренки вошли, и, и все. Все вроде как на своих местах, а никого нет дома. Есть такое явление, оно называется презентеизм. В нем есть разные толкования. Одно из них — это когда человек фактически присутствует на рабочем месте, ну формально, а его тут нет. Он есть в соцсетях, в курилке, в мыслях о счастливом будущем, еще где-то. По данным Deloitte, за последний, по-моему, год вот такая замечательная ситуация обошлась с в, по-моему, 17 миллиардов фунтов. То есть вы можете подобрать людей, которые согласятся с вашими ценностями, но не примут их, и тогда у вас будет видимость присутствия людей на местах, и не будет того результата, на который вы ожидаете. Если вы действительно подобрали ваших людей, то их иногда и пришпоривать не надо. Их надо и на... поправлять, знаете, как вот э, лошадей скачущих. Да, если их сразу остановить, там будет рубка. Если их правильно перенаправить, то эта энергия будет перенаправлена. Если вы сумели собрать вот нужную вам энергетику в нужном месте, она работает, не мешайте, как говорил Стив Джофф. Да? Не мешайте. Завершая нашу прекрасную беседу, э, ответьте, пожалуйста, что такое управленческая зрелость? Мне кажется, что это ситуация, когда ты настолько хорошо понимаешь себя и окружающих тебя людей, что способен взаимодействовать и повышать эффективность, не вредя. Потому что, к сожалению, у нас есть ситуация, когда мы говорим, например, про психическое здоровье нашего персонала, про выгораемость, про тревожность — и, к сожалению, иногда это дело рук наших руководителей. И, к сожалению, фразу пришел в компанию, ушел от руководителя, мы можем продолжать активировать, она не утратила актуальности. Потому что иногда управленец в попытке добиться результата ломает людей, не понимая, что он только что зарезал курицу, которая несла затые яйца, потому что доверие, оно как хрупкая чашка. Его можно склеить, но пить из нее уже будет нереально. Если зрелое управление знает, на что способен каждый из его сотрудников, он нашел к нему ключик, у него есть доверие, то он не будет наказывать человека, который уже внутри наказал сам себя за ошибку. Да? Он уже съел себя дотла. Он скажет, я знаю, ну ты больше не будешь. Да? Потому что если он при всех его обругает, как обругал того вот олуха, который регулярно это делает, да? минус один. И когда он с каждым из человеком пришел сказал, сделал, да, то это вот как оркестр. Пришел человек-дирижер, мы не знаем, что он делает, руками машет. Но мы слышим прекрасную музыку. Зрелый управление, он как хороший дирижер. но собирает профессионалов, каждый играет свою партию. Но почему-то без дирижера у них плохо получается. Супер. Спасибо огромное, Татьяна. С нами была Татьяна Пашкина, работа ЮА. И 16 апреля мы встретимся с ней. Она даст замечательнейшие аналитические данные с юмором, с харизмой, которые вы сегодня увидели на главном событии о людях и взаимодействии с людьми People Management 6. До встречи, друзья.